есть два вида торгов – торги по банкротству и новые торги – активы госкорпораций. В случае торгов по банкротству информацию по объектам вы можете посмотреть на сайте газеты «Коммерсант» в разделе «Объявления о несостоятельности». Набираем в поисковое окно любое имущество – квартира, автомобиль, земельные участки и смотрим необходимую информацию. Активы госкорпораций представляют собой большой список компаний, у которых есть непрофильные активы, например, Сбербанк и Газпром. Вы можете создать свой список, зайти каждой компании на сайт и в соответствующем разделе посмотреть имущество, которое она продает. Таким образом мы и знакомимся с объектами. Друзья, сегодня вы можете зарегистрироваться на бесплатный вебинар по любой из этих тем, пройдя по ссылке в описании к видео.